Уе, уе, уе. Я солдат, я не стал пять лет, и у меня под глазами Мешки я сам не видел, но мне так сказали Солдат, и у меня нет башки, мне отбили ее сапогами Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата Потому что граната, белая вата, красная вата, не лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны, я солдат, мама, залечи мои раны. Солдат, солдат, забытый богом страны, я герой, скажите мне, какого романа? Уе, уе, ой, я, уе. Я солдат, мне обидно, когда остается один патрон. Или я, или он. Последний вагон самогон, нас таких миллион. О, о, о. Я солдат, и я знаю мое дело, мое дело стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Это рага для тебя, мама, война, теперь ты довольна. Я солдат, недоношенный ребенок войны, я солдат.